продажа маточного поглубья красного калифорнийского червя и маленькие инструкции по червеводству Ай Что забарк. там забарка? Жарко, да? Так, сегодня у нас 28 июля 2015 года город Орехов, Запорожская область всего преображенка температура воздуха сегодня была 34 градуса по Цельсию очень жарко в основном весь ушел наниз но как мы видим стоит поливалка которая ночью работала и за день быстро подсыхает то есть нужен очень тщательный полив много влаги сейчас посмотрим как у нас обстановка червячком происходит здесь днем в любом месте ну, вот здесь когнем при такой температуре червь можно хорошо уходить на низ так смотрим червисть очень жарко очень очень еще раз очень жарко смотрим что у нас здесь здесь червячок здесь, видим очень жарко вот кокон вот четко рекомендую товарищи делать перекопку буртов переворачивание ящиков субстрактов в ящиках для того чтобы обощать кормовую смесь кислородом нужно его постоянно перекапывать итак дамы и господа кто бы как бы не говорил Температурные режимы червя это очень важные режимы для его популяции, для его размножения, для его жизнедеятельности. 35 градусов и выше червь просто-напросто дохнет или уходит очень глубоко. нас тут смотрим дальше идем дальше смотрим что здесь у нас Вот видим червячка нашего. Видим, что здесь есть. Вот. Там, где больше влаги, там и червя намного больше. Есть, видно прекрасно, что червь присутствует. Рядышком. много, так как должно быть по-настоящему. Так, пойдем еще сюда. Вот. Чуть-чуть сверху только взял, сразу червей есть. Смотрим, что у нас здесь. И здесь у нас так само много червячка. Отлично. Смотрим, вот присутствует у нас тоже червячок везде ребята подписываемся на канал, ставим лайки комментируем пишем, не стесняемся задаем вопросы ну я чем смогу, тем помогу спасибо за него